Дорогие друзья, меня зовут Гузаль, я из города Сургута, я уже занимаюсь в центре Помальгаут 6 лет и регулярно приезжаю на всероссийский э, семинар по тибетским целительским техникам. Хочу сказать, что здесь возникает необыкновенное ощущение счастья. Э, ты приходишь к своему истинному состоянию, когда ты радуешься каждому дню, когда ты понимаешь свое предназначение, когда ты видишь в своей жизни что-то важное, главное, и этот путь он именно возникает понимание этого пути на Всероссийском семинаре. Здесь совершенно разные техники, используются разные практики, но при этом ты в любом случае уезжаешь в совершенно другом состоянии, приподнятом, возвышенном, и дальше твоя жизнь идет по тому пути, который тебе необходим. Это самое главное достижение семинара, что каждый получает у себя самое лучшее, то, что ему нужно в будущей жизни. Я всем рекомендую приехать, вы почувствуете себя другим человеком, вы почувствуете себя истинным, вы поймете, кто вы на самом деле и как вы хотите жить. И вот это ощущение вы получите именно здесь. Всех приглашаю на семинар, присоединиться к нам, мы всем очень рады. Всем пока!